Доброго времени суток, мои дорогие любимые! Вы на моем канале, и сегодня у нас тема «Когда я выйду замуж?» «Помощь Вселенной и коды судьбы». В процессе просмотра видео вы получите ответы на ваши внутренние вопросы. Мы вместе с вами создадим код судьбы, который вы посмотрите, который вы увидите лично, самые наилучшие даты для выхода именно замуж или женитьбы. И, соответственно, проведем определенный обряд на то, чтобы обрести свою любовь. Сделаем амулеты, поставим защиту. Ну, подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео. Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Итак, мы начинаем. Когда же я выйду замуж или женюсь? Помощь Вселенной. И сегодня мы будем работать с кодами судьбы. Мы обратимся к Таро Колесо Года с тремя картами. Мы зарядим амулеты. С этого обряда будут очень сильные амулеты на любовь, на притягивание своей второй половинки. Выбирайте. Смотрите, какие они сильные, мощные, это браслеты, вот такие вот браслеты с защитой на любовь, на счастье, на гармонию, на удовольствие, вот такой вот из натуральных камней с мест силы, и вот такой вот знак лилия, чистота, серебро, очень красивый, очень мощный, который поможет вам найти свою вторую половинку. Смотрите, пожалуйста, это видео до конца, потому что в этом видео все энергии сохранены. Если вы будете смотреть до конца и слушать все, что здесь дает нам Вселенная, вы обязательно получите ответы на свои внутренние вопросы, почему, что и как. Потому что сегодня Вселенная благоволит тому, чтобы вы наконец-то обрели свое счастье. И если вы сейчас э, здесь находитесь на моем канале, смотрите это видео, значит, именно высшие силы сделали так, чтобы вы, посмотрев, сделали правильные выводы. Это общая э, сейчас такая коррекция и... Общий запрос. Если кто-то хочет обратиться ко мне за личными консультациями, пожалуйста, это можно сделать в дистанционном режиме, это можно сделать по скайпу, вайберу, ватсапу, телефону. Или можно также прийти ко мне на личный прием. Я принимаю в Москве. Ну а для тех, которые живут в разных городах нашей земли, иногда даже на разных континентах, пожалуйста, есть дистанционный прием, и разницы абсолютно никакой нет. Вы экономите время, силы, энергию, и, соответственно, вот учитель спешит вам на помощь. Ну что, давайте работать. Карты настраиваются на вас, вы настраиваетесь на карты. Мы сейчас выбираем три позиции. Первая, вторая и третья позиции. Итак, основной запрос, основной вопрос, который мы ставим. Когда же я выйду замуж? Вселенная, помоги. Что мне мешает? Какие выводы я должна сделать? Что вообще происходит вокруг меня? Что было, что будет, что есть? Вот такой вот основной запрос. Итак, первая карта. Вторая карта и третья карта для тех, кто выбрал первую карту. Арина, помоги. Есть. О, какая замечательная карта. Что-то в последнее время она нам достаточно часто стала попадаться. Да? Посмотрите, какая нежность какая чувственность королева чаш королева ждет королева в предвкушении счастья королева в предвкушении чувственности королева в предвкушении ожидания сладостного ожидания ничто не омрачает ее взгляд смотрите какая глубина красота и то что происходит вокруг Королева помогает нам в данном случае. Я поздравляю всех, кто выбрал первую позицию, потому что королева – это сила, это сексуальность, это шарм, это внутренняя наполненность. Поэтому здесь можно сказать «да». А вашему счастью, вашему запросу практически никто не мешает. Ну, в данном случае… Ваше счастье очень близко. Посмотрите. В принципе, здесь особой какой-то коррекции не нужно. И королева – это нежность. Это, еще раз повторю, чувственность, мудрость. Королева щедра. Королева понимает. Королева принимает. И королева ждет. Королева – чаш. Есть. Да, будет так. Тот, кто загадал вторую карту. Угу. Ну вот здесь, смотрите. Смотрите, пожалуйста, я сейчас не буду вам давать расшифровку. Посмотрите, это семерка жезлов. Посмотрите, что происходит на этой картине. На этой карте. Какое-то странное... Неприятное ощущение обороны. Обороняются два мужчины. Какое-то ощущение неприятного запаха, идущего от воды. Вода – это прошлое, которое переходит в будущее. Какое-то болото. Какие-то мешки с песками и такая вот сильная-сильная оборона. Наводнение, перенапряжение. Страх и мужчины обороняются. Что происходит с вами? Ведь в данном случае «семерка жезлов» говорит о борьбе за жизнь, о каких-то препятствиях, о очень сильном непринятии и напряжении, даже, возможно, какая-то агрессия, оборона. Вынуждены обороняться. Кто вынужден обороняться? Вы вынуждены обороняться? Или мужчины вынуждены обороняться от вас? Эта ситуацию нужно разрешать. Давайте попросим у карт для тех, кто выбрал вторую позицию поддержки и помощи. Туз-чаш. Посмотрите, что необходимо. Туз-чаш. Посмотрите на эту карту. Посмотрите на то, что вам откликается в этой карте. Посмотрите, какой резонанс идет от этой карты. Угу. Посмотрите внимательно. Свеча. Вроде бы и весна в чаше. Вроде бы и фея прилетела, но вокруг снег. В ночи горит свеча и идет снег. Что может говорить эта карта для вас? Эта карта может говорить, что после длинной зимы, после длинной, невыносимой, одинокой ночи приходит весна и огонь. Горит в вашем сердце, и высшие силы помогают вам растопить лед, и теплота свечи, теплота вашей души создаст то пространство, гармоничное пространство, куда придет большая любовь, куда придет счастье, куда придет ваш долгожданный партнер. Очарование свечи, ваше внутреннее очарование, ваш внутренний мир, он поможет растопить и уничтожить эти остатки льда, остатки мороза и притянет наконец-то в вашу жизнь счастье и любовь. И да будет так, очень сильная, мощная карта чувственности. И для тех, кто выбрал третью карту, ух, какая сильная карта, мощная. Это старший аркан, это уже стратегический момент, это уже сила, это уже власть, это уже верховная жрица пришла к нам на помощь. Две свечи, черная и белая. Гармония. Жрица знает, что она делает. Жрица повелевает своей судьбой и своим путем. Жрица знает путь. Жрица наполнена, наполнена духовно, наполнена материально. Жрица видит, жрица чувствует. У жрицы развито ясновидение. Она знает секреты и тайны она поможет нам в реализации наших желаний, связанных с поиском своей любви. И прежде чем мы сейчас начнем работать с кодом судьбы, давайте закрепим эти энергии. Угу. Ладошки открываем вот так вот вверх. Садимся поудобнее. Говорим, Арина, помоги. Можно за кого-то. И работаем. Солнце взойдет. Любовь и счастье принесет. Луна взойдет. Любовь и счастье принесет. Дождь прольет. Любовь и счастье принесет. Снег Пойдет, любовь и счастье принесет. Деревья растут, любовь и счастье несут. В любви родилась, в любви живу. Любовью окружена, любовью наполнена. И да будет так. Исполнено, совершено до сведения Всевышнего доведено. Печатью мастера скреплено. И так будет. Есть. Теперь берем листочек бумаги и будем вместе со мной писать. Итак, код судьбы. когда я выйду замуж или женюсь. Это без разницы. Мы сейчас будем делать код судьбы именно на отношения, вычислять это, прокачивать это. И основа будет для нас дата рождения. Я беру Просто для того, чтобы вам показать, беру любую дату рождения. Допустим, это будет 23 апреля 1987 года. Нам необходимо взять дату и месяц, и год рождения. И перемножить 23.04 на 1987. У нас получается некая цифра из... Сумма из 7 цифр 4 миллиона 578 048. Всего здесь 7 цифр, потому что у кого-то может быть 6, у кого-то может быть 8. 7 цифр – это тоже для нас ориентир для того, чтобы мы составили определенный график. Дальше мы рисуем оси вверх и ввокон. На этой оси 7 цифр мы отмеряем 7 отрезков, ставим рисочки, это нулевая отметка, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, и пишем 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, это годы жизни. Здесь мы отвечаем 9. но ну, у нас нету девятки, но восьмерка будет здесь у нас. Поэтому, ну, у кого-то, может быть, будет 9. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь и девяточка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Есть.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 8, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. И дальше можно 40, 41 и так далее. Так вот, смотрите, что у нас получается. Первая цифра – это четверочка. Четверка, видите, это на первой цифре, вот Цифры 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цифр. Да? Первая цифра у нас четверка. Вот мы на первом году жизни у нас четверка. Вот сюда мы ставим точку. Вот 4. Видите? Вторая цифра у нас, вторая цифра, это какая? Правильно, пятерочка. Следующая точка. Третья цифра у нас семерка. Дальше у нас четвертая цифра – это восьмерка. Дальше у нас пятая цифра – это ноль. Вот здесь шестая цифра у нас какая – Четверочка. И последняя цифра, седьмая цифра, у нас какая? Восьмерочка. Вот смотрите, какой у нас получается график. Мы его рисуем от нуля. Максимально хорошие для вас Коды, которые предполагают взаимодействие со своей второй половинкой, это вот этот, вот этот. Ну, вот этот тоже можем взять. Соответственно, к этому какие у нас года? Это эти, эти и эти. То есть, смотрите. Максимально оптимальные года это, ну, начнем уже, да, с, да, с зрелого возраста. 19, 27, 35, 20, 28, 36, 23, 31, 39. И вот этот ряд его тоже можно продлить. Есть. Ну что, коррекцию мы с вами провели. Все, что необходимо сделать, сделали. Подписывайтесь на мой канал, кликайте на колокольчик, чтобы оставаться в курсе новых видео. Помните о энергообмене и, что, дорогие мои, в добрый час. Принимаю, благодарю. Идем дальше. С Богом!